Мы видим с вами, что у нас может быть осуществиться как продажа, так и возврат от покупателя. Покупатель пришел на следующий день или в этот же день и возвращает нам этот товар. Что-то его не устроили там. Разные моменты бывают. Соответственно, этот факт тоже ну, необходимо отобразить, потому что изменяются количество на складе остатка и взаиморасчеты с данным покупателем. Вот мы видим документ, возврат товаров от покупателя. Так же, как с поступлением и возврата поставщику, можно на основании реализации, то есть на основании продажи, ввести документ «Возврат товаров от покупателя». Вносим. Он заполняет автоматически все то, что было в том документе. Если необходимо, мы опять же правим, какое количество, например, он нам возвращает. И проводим данный документ.